Всем хай! Мозагайс! My name smart Риск! Не, не английский ролик, а русский. на английском ролике я потом потом думаю, Потому что сейчас я не хочу. Как-то, ну да, в следующий раз пообещаю, что как-то не будет, но сделано. Это написали, сделан неязычный ролик, тогда ты будешь клем. Так, значит, что там до завершения 14 часов. И я занимаю топ-1. Там тоже никто не занимает топ Но это не важно. Топ-1 я занимаю. Все вот так как то вообще тут макс максимум но я не помню что у меня есть демон 5 уровня это я не помню этого мне не правда у меня нет денег. так квест понял конечно используй огненный шар огненный шар раз получи кристалл полученный получить кристаллы призывать Удыну что за у А знаю Удину? Построить должен башню. Звать Гаргуль? Как скореешь? Пустой. Удина, спасибо, давайте купим, потому что мне для ролика для квеста, поэтому придется купить здесь тысяч монет. У меня уже 18, у меня уже 8 тысяч Ну что поделать квест а квест. Дайте мне, пожалуйста, слабо игроков. Напарного данного напарника такого синего. Итак, там чего еще нужно было? я посты скажу вам. Один на шар молния того катапути нет Доктор башни нет Добряная башня нет. Ну, как ее зовут у меня ее нет вообще окна шары есть кристалл потом дыма есть постройте за доза башня есть доза башня где эта штука да, блин вот она блин доза на я знаю про нее спасибо так значит мы не будем войска собирать, мы будем дефаться, как по мне, да? Uh -huh. Клас выполнять или войска нет. это еще будет охранять нас нормально. Let's go to the goons. Let's go games 2 в два, нормально. Скин когда добавлю, да, кстати, как Edge Vapes не болят нового скина. Ну ладно, ладно, подождем. Может он добавить для этого доктора, блин. наконец хочу дождаться для вебса добавить до обновлений и хочу еще оквершить он тоже обновление такое синюю кстати дольше всех наверное пока что я даже не знаю да лавку за напарать лавка и юниты привлечемо меня потрачу, потому что это орк на езде он самый сильнейший говорят нам все говорят что он самый сильнейший так ну что вы хоть посмотрим он... ТВ... не давай не вот, что, посмотрим вот что вот посмотрим тропе 16 160 тысяч и мы знаем кто мы ага. сову запускать сразу и, что там блин призывает тысячу этих вот крабов вот, под же А Ну, а вдруг да, знаю, тупсы бывают. Кирдык нам. Ну, конечно, кердык. Кирдык дык дык дык Поэтому по -быстрому, Макс риск что-то буду Чё, Чо, блин. Буса на башня охраняй нас. Угу. Как там дела, бро? Вот А где то будет две казанки как называется. Уборный мяу. А пойдёт именно киртой, конечно. Мы построили одну доз башню, защиту. Давайте еще одну построим, для безопасности. Ну, буквально тут, хотя бы. все Две, я думаю, достаточно. Как там дела? Ааа, трепетцов. А тоже, тоже башню. Ты Те, сильнее, чувак. Но меня нападут, им будет плохо. Если со мной сталкиваются эти плохие люди, вот эти вот ну, злые, как я их зовут, очень понимаю, эти вот э, наемники, э, воины, на мне нападут, дорогие наши, то им, конечно же, не... Самый лучший вариант, это со мной сразиться. Два на одного. А вот тебе не советую. Ну ладно, в принципе. Атакуй. Ну вот дефайся, чувак, дефайся. Это очень важно. Ладно, тебя уже вырублю. А тут ты что узнал новое от меня. Шучу. Так, да давай. Она будет, раз здесь. Мы будем дефаться. Зачем атаковать? Вот, блин. Ты мог как-то выиграть, что ли, или как? Гарбуль запущу. Шучу, реально классно. дефаться да. сюда. обратно назад, там база. Мы на роковую запустив. Я дефа. А то вдруг нас там падут еще. Так, оно а ну сюда вот. Я думаю, это сова. Ну, казалось не. Нас сказали, что, конечно, порбалом рубать. Так что давайте сову запустим. Да, сначала игры, конечно, не нужна сам, потом уже нужно. Харкуля! Я бой. Нам нужно найти две персонажи, но ну, максимум, потому что что-то будет. Нам главное, чтобы прям... У нас было время. Все. Фарбол. Мяу. Красиво сделал, ага. Красиво. больше казарм. Так, ну что, сова? В принципе, иди, сова. я по я про сову. сова, иди. И смотри, нам нужно значит, еще построить и кто. Парку запустить. Значит, тут никого. Ну, проследи там. Да, а вот и построим еще одну казарму. Вторую. парабоу а -а -а. рубай отсало да нет парабоу с я уже использовал так ну что давайте тогда силачок брать теперь да я говорю что нужно и точку от него. да макс лист так ты же обещал а чем второй враг занимается кстати очень интересно так а, только строят базы да пошли пошли построить должен. точка спора меняем Все здесь давайте войскам кодек да? ну следи за вами за ним вроде бы они если нас нападут уже уже идут прыгать аква прыгать атаковать аква прыгать и атаковать давай Так, еще пару горкуй Дениершина у нас пропала ну ладно, думаю ну, не важно аква В принципе атакуйте что прям уже рубать врага он такой что за прикол я сейчас час врублю нет пуска отступать а, нет на базу да. так больше нужно нападают что... нам нужен квест отстаньте тут еще точку захватить я в принципе только зал что потом брочки захватить было все реально нужна помощь, его поможет нам нас был, молодец. там бесконечно понять заплатит, квест именно, он такая я только лишь бы квест конечно понять. а, такой не пятого, то ладно, у меня горгулья квест. давай делай вот и все. как там ресурс это вот у нас пишет что не с по ресурсам фарбол а для нес у что-то выполнить ремонт Нет, ты не сможешь. Блин, я только лишь бы квест хотел выполнить. Алло, как наш напарник? О, Вот загадчики, чем занимаешься? А ты, я тебя не Точка сбором. ты потом у меня. Ты поможешь мне что как-то меня чаще всего вырубает. А ну да, ты бред. Да ладно, кидай. Сам не справишься. А между квест так, ремонт. Чё как мне квест отстань? Я ремонт нужен был. Да. как-то уже. Ремонт. Нет, мне квест отстань. Отстань у меня квест. Ну, в ничего не будет. Ну, уже все. Ну, ладно. На фарбон. Даже фарбон не хватает. Блин, бро, что делать? Ладно, посмотрим на битву. реалистичный Я э, не знаю, сможешь мне помочь или нет? Ну, нет. Все, ну, теперь... Тебя... Меня брыдят, я знаю. А, так у меня есть сова вол так это моя горгуля? О, oh, гайс моя горгуля. У меня один персонаж. А, горгуля беги пожалуйста. Я выиграл. А, а как так? А че поражение? Он встался? Ты че, сумасшедший? Так, а ну иди сюда, разбираться по раз Ну, ну, почему он задыхался, так он бы выиграл, наверное. Сейчас посмотрим. нет вот так вот. Сейчас посмотрим. Ни одна горгуля, -мо, моё класс Я хоть квест выполню, но, блин, с позором, конечно Я еще одну катку сыграю 1 на 1 Ну да, зачем 2 на 2? Купки тратит, поднимать. как-то тяжело Лучше 1 на 1 как-то в на штуке. что-то как-то 1 на 2 на 2 рандоны колоды И всё там проигрывайте 2 на 2 1 на 2, выше, выше, выше Да, еще хочу клан зайти, посмотри, как-то мы хоть продвинулись, И мы вообще скоро выкину Смотрите я не знаю он вообще думает он он бы выиграл блин ну твою я его бурю три кристаллы ты говоришь что у него войска то много да блин иди сюда где-то ты, ты врубаешь его во красава ты все вруби у тебя база целая целая вот такой мусорка а, так а чем ты занимаешься во красава да ты выиграл бы не понимаю таких роков. Че он сдался? Он так грубый <смех> напор Называется Рэджи Грэнк, странный стран Рыск. Хэнд, Риск. Повторяю. заново честно, но ну, все мне уже достал. Он позорил мне только построить дозан баршни получить кристаллы. Ура! Я сам человек, открою новый кристаллов 41. до 30, как я помню, на да, 30 сказали. Так, получи только дозвен башню. Я еще получаю кристалл. о Йо май гад! Кристалла нам нужно прокачать персонажа. Вот чего. Что выше, они а ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. До одна скоро вообще. Да. Так, что у нас только построить башню? Там да вроде бы изи, если возьмем только эту колду. Вот изи. Так, если настолько кристаллов, можно что-то и взять купить там. Что прям мы ставим сильнее, а то ниже, ниже, ниже, нечестно. Итак, ура, дозвен башня, увеличивается бонус мида нюанс но это важно дымовая замеса новое что-то новое это квесту будет квест буду брать дымовая завеса а Та, то такой син так сколько стоит чтобы я уже все прокачал только нужно карту что-то не пойму а до 6 давай -ка. 20 минус 7 получается 17 штук сколько стоит 340 сорок. ну друзья, это очень важно, чтобы выше подниматься, то я попробовал, меня не жалко. по стенешка, где монеты? блин, мне нет монет. за кристалл тратить в я кристалл только за, ну кристал... я за обычный кристалл, но измруды измруды а, блин, хочу от скин. Весь кем, конечно, хочу. Там вообще 4 скина, 5 еще. Ну, мог, конечно, боевое там а, мечника взять, в принципе. О, красивее. красиво. Даже не видно. Могу. Одного. Но не надо мне такого. Я лучше весь скин, хочу, 750. Ну что, ладно, так уж быть потратил. Все, пошли квест там должны построить пошли здесь и там Давай там давай одинаково один. получить серебро они а бронзу здесь присрать получается в серебро не та карта разработчики я не на эту карту там иду на мне нападает там нападает на него он там уже все строит вот как выиграть не понимаю Но мы что он псы застроится а построить псы я не знаю не атакую окей все, друзья, но ну, тактика, не атаковать ни на кого. Мы будем всех жалеть. Странно, да, как-то? Всех жалеть. Чем Макс Риск придумал, блин? Ну, хоть это местность, тут можно выиграть. 0,00%, но и процентов. Тут есть 1% только. Только я смогу выиграть, да? Капец, что с этой игрой, блин? Пожалуйста, затащи Макс Риск и докажи, что ты можешь выиграть, -мо моя карта конечно но что делать я псы его все любят сов как я знаю советую строить еще одну базу чтобы по-быстрому взять и ресурсы и что-то еще взять если у нас что ты будешь делать макс риск я не знаю отлично ответ Скорее мы будем? Нет. Просто ничего нет. Мы тоже, скорее всего, все строят. Ну, хоть я начал. минерала думаете войска хватит столько 20 секунд раз срезать, срезато раз как это говорится раз средоточитесь раз ворот делаете раз, ворот делайте. раз среза, точится, капитан вот так вот рассказать Раз капитан. Помочь. на я так думаю, мы помогаем. Они меньше делаем. Так, база построена. Фарбом сейчас будет вырубать. У каждого игрока есть коллекция, но ну, типа того. Значит, у нас будет плохая идея на но тактиком. Магично. Так, ну что? У нас нет совы, сорянчик, но придется как-то что-то. А ты что, блин. А че у меня тут ремонт? пожалуйста, вырвете. Он понял, он все понял. Да что ты, потому что напал ущерб, не? Он что-то понял. Решим, помоги нам, пожалуйста, другим вершим, сюда. Зачем то да из Тебе спасать. ладно. Так, и знал ого ты чё наглый блин да чтоб его там заново не скал бы почему такие наглые игроки делают эту штуку вот как вроде в этой игре вот напиши об этом в календарях ну, ладно может там не буду сдаваться хоть как-то обувь ну реально он смажать новый ну как? такая обычная тактика я там занимался как думаете даже не знаю мне там квес вроде бы как никак Говорят говоря там чего-то так быть даже не знаю. Видите, он лодку пошел. Потом посмотрим, чем он занимался. Скорее всего, он что-то хотел после этого. Он ищет меня. Но ему... Сухопус построил. А чего он занимался? Мне очень интересно. Я очень давно. Я хочу сейчас узнать, чем он занимался. Какого черта? Какого черта? Разработчики! Какого черта ну, еще черт, Накручики, а? На него накрутили. Пять минут. Что он трое, друзья? Что? Минералы, правильно? А я рыцарю. Ладно, рыцарь меняется. Смысл, не понимаю. Вторую базу начал. А я чем А я тоже трубазу, кстати. Он до хочет. Ч Он и напал? Он построил и напал. Какого черта разработчики? Да что вы там провалились. Какого блин? Ну как блин? У нее экономика орг седьмого а не пятого вдох угнул да чтоб его там караказевору так у меня куча рыцарей лол один на один не берите количество призыв макс риск 29 но он 24 нормально отску башню можно взять на да? того чтобы получить башню а что если я бы взял гитару, что у меня бы бэ выросли скорее всего? хот ходок опасно Если бы я взял сильного, как он. Ходок, кстати, дорогой или нет? Что-то как-то мне очень хочется. Потом посмотрим. Хочу узнать, он тупо путешествовал или чем -то занимался? А. Может, эти выра? Ладно. Я понял. И тут. Ага. Я понял. Ага. Нова тактика. На ну, что помпролю, узанного рога именинга соединения? Популярный клан. Какой у него ранг? Что узнать? Тысяча стапты, чего, хренена? Да что? -то игру? это что, такое? 1900, тысяч тысяч Выхорняли, а? Разработчик. Все, да, стали бы Ходок, ты где? Не, я, я не хочу. Сколько? 50, 75, 400 здоровья. Ты да твою ж магнитовую 400 здоровья. Нет, ну, тут нормально, ты один зеленый, нормально. Я хочу стрелять за стабильность, уже тут несправедливая игра. Да, что тут. Ну как? Так, тебя здоровье. 1500 там. 1300. Мало вот одна. Пока он стоит. Ха. Ну что... Плохая колода, знаю. Ну, хочу, да. Ладно. Что у нас еще есть? Я хочу сделать так, чтобы любой человек, который скопирует мою колоду, выиграл а то видно что некоторые при мощи засели говорят, олигарх, да, это, и не вылазит с этой игры блин достали 1700 кубкова да? хранина да, доставания ну, вот можно давать тебя как-то завалил а нормально сидел 5 уга, время призвание стекан весим из 3 рон 24 ты вообще, ну какой-то, я помню, а 400. Так, урон 24 там сказано. А ты 20. А, ну, на сильный чувак, знаю. Мне монет нужно прокачать. Но... Пора доказывать, что мы сильнее. Давай. Окей. Значит, смотрите, не берите тоже невозможно да я и качал я шипу не ну хай она будет на всякий случай может вообще тебе базу базу делать не трогайте пока разрядится объятий это классная штука для дверь как-то вот так вот потом сбор потом порбом поможем прям потом... все кирдык кирдыкс окей okay. покажите мне это чувак от шоходов да 400 хп урон 14 хп 300 хп хп 250 да что бы вот там. Я доказываю, что возможно всем. Да пошел. Где он? Я не знаю, но придется. Придется за чуваки. Но реально крутой чувак. Кпережник, сорянчик, но у меня... Вновь берем. Орка берем. А ага, что -то тут берет. там соточка тут 75 на 50 75 на 50 тут 75 на 25 я бы хотел еще одну игру сыграть тут весело тут вообще равно собираешь классно справедливо а тут нет справедливости придется что-то мутить ну я не знаю, если че, я как-то. О, но! Я ж не то, кого блин взял. Ладно, как хочешь. в новым Один гноз затащит против всех знаю чем он тут дома головой но я ну он продумал какой-то дичь я нам ну, проиграем конечно проиграем я же еще не прокачался ну, ну классный чувак вот если ворон будет весело 4 населения нормально 35 населения 200 населения 4 населения 12 населения 6 населения нормально все хватит но ну. но ново красиво знаю Че, чем занимается тоже новое да тоже балточный ну, одна проблемка хотел электробашню взять или взять но если есть гно они сдачат на зимнюю на а кто летающий кто за башню не знаю не знаю максимум потом узнаем так прячемся если он будет подаем будет конечно сейчас друзья я минерал собираю есть наземная земная башня, а точнее, наземные игроки, они очень сильные. А летающие, вот летающие. Начинаю летающих запускать. Это очень важно, кто победит в это время. Обычные, потом эти вот, потом эти вот, сильные. Вот так как... Все, нападает, тебе керды гудят. О, катану... А, башню. Видишь, длинная важно Заморозка все крутит, а не атаку. чем атаку Макс риск нападаешь, а? Не понимаю вообще. Не знаю. А, ты его убрал А, да, ладно, не знаю. Ладно, дыхуйтесь. Не, ну ты с ним в принципе это купить. А я хочу секретную базу, базы, слушайте. Воу. Да, пожалуйста. Мама. пожалуйста услышите меня ну, ладно уже хай убивает да да хай убивает мне уже все рассказали что на ладно карты знам чего не хотя же да красота вот здесь тогда одна обороблена сюда идем. Ломай его, ломай его. Давай тигнола возьмем. Я уже сильнейший. Я хочу дефаться. У меня колба где дефа. Гор точки меняем, конечно. Захватываем эту точку. Может, что враг понял, что мы тут сменим. Не что говорить. Ай, новая база. Уже 30 минут ролика до да, достали уже. он длиннее ролик делает, да? Все, мы там экономиком по номалим. Будет все классно, сыну сдащимся. Но не, ну хай буду нового. Тут значит 12, тут значит 4. Нормально. Эконом есть какой-то хоть. Да ладно. Так, как там насчет регенерации Да работать здесь на нас. Так, вот как ты долговатик, слушай. Все, пошли искать врага. Вот так вот будем что делать дело. уже тут враг он такой блименький я такой, куда сова все же тут есть я построю как я открыть не буду я связал воином это наша тактика нужно придерживаться ладно в этом разходить В принципе тоже будет разрушать нужно удвоить наши силы И не боятся гг нет говорят если да то окей я только за <с> что-то делала значит а атаковать нужно точно если говоря гг то есть шанс на то что мы уграем такой а. Так, у них пятого горгуля? Надо чьи горрули, да? Надо вырубать. хотите танцевать логично Разрушать. Ну и все победа вот как нужно играть до да? 2 напарника лучшего нужно хоть на хоть нормально как то, как -то, как -то. там показывает показывается что вам не полный экран. что если так что, что если так и еще одну копку это я один один оче в принципе сыграем а, еще один народ сделан да я не пойду а -а -а. может быть будет полезно ну, давай, давай еще нет камни я не знаю сколько у тебя кубков чувак но реально да, ну, спасибо тебе. как то ну выиграли нола знаю на рядом с тобой второго не будем брать хватит одного даже Потом потом ждем конечно ждем челок ново да а потом уже и маленький солдат так давай 120 хочу травного хочу второго нова край сила на ну, ком мощный красавчик ну, ну, все у нас все идет прекрасно как я тоже идет прекрасно да нам защиту будет, а я просто отверг какой обычно ну да он собирает конечно минерал получится что нибудь него орда новая, с этих ой да плюсики ну ладно если мы такие совместные то у нас будет теме это очень хорошие для обычно а он такой вот, лучше. новые давай уже питающий Точка сборная здесь. Пора показываться, что он будет враг. Ну, так паш? Вроде враг там. Эээ, тоже следишь. Mm -hmm. уже, уже тут все. Атакуйте на, на нас. А ты на Они хунул просто в руки. Да, они офигели, а? Есть, нет. Ну, даже вы нам выходит тактику, звонок поряд, окей. Да. А, хотя успеть. Ну, все, чувак, тебе киддык будет. У тебя будет все поламаем. Ты тут строял, блин. Дома. Так что не честно, это у меня сильнейший персонаж. О господи. экономику не сломал. Ну тогда, прикиньте, нужно чуть Ладно, вот такой. Почему так? Называется, успею, и это конец. Что-то скажу. Ладно. Алло, алло, что сырое? в магазине. Пасал и Просто вот Нет литра. Не прокачивай. Они такие сильные, капец. Нет ни одного выхода. Даже если нет, тогда. да. Да что я? Считаю. Нет. Давай да, я там построишь. Блин, ну ладно. Все, не хватит чего. А, всем попросим а, все, за внимание. Здесь, ну, удачная катка. из чего я не понимаю, не знаю. Очень люблю, очень дикую. Катка. Хоть такой был. Да он такой. Слан такой. Тысяча сто лет сто семь сто лет на ну, да? Не отмаглял я сразу выходить на кровь. Как нет, так? Не, я тут не играю. Сразу слабого айди бою и делаю на спан. Ладно, посмотрим. Ну да, уже даже третий щеку то не переходит. Придется уже ходить к плану вскоре ним свой свойку, чтобы было там уютное видео. Если хочешь, чтобы там уютно то подпискам. И можно больше, часть в этот комментарий Всем удачи и пока.